утро вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это кто он она на самом деле первое второе третье 4 выбирайте любое времечко в описании под видео Я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои мы смотрим здесь на тару вот на таких великолепных карт тару кто не знает милости прошу э, в интернет прочитайте что это такое а вдруг на первый раз Поэтому э мы сегодня будем рассматривать и мужчину, и женщину. Поэтому вот-вот выбирайте. Можете выбрать, в принципе, трех знакомых, одного незнакомца. Либо четырех незнакомцев, либо какого-то дядь Васю. Поэтому давайте. А можно дядя Васю и тетя на одном варианте? Почему? Мы, собственно, нет. Поэтому, в принципе, вы можете выбрать восемь людей. Четыре женщины и четыре мужчины. Поэтому погнали. Погнали, если что, ставьте на паузу, скушайте что-нибудь вкусненькое, налите себе кофе, чай, все же задолбались-то после рабочего дня, правильно, правильно, а кто не после рабочего дня, так надо проснуться, поэтому давайте, так, у нас вот вот камушки, давайте вот, а, тю... черный у нас темный будет молодой человек, а если белый, то это будет женщина, все. Хотя наоборот, в принципе, там и я все дела, но нет, мне так нравится больше. Поэтому погнали. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант синий камушек и мужчин? Ну, мужчина, кто он на самом деле? Давайте посмотрим, кто он на самом деле. Кто вот он на самом деле простой парень? Вот простой парень, простой парень, сильный, сильный, простой парень, который, который вот не прочь, не прочь поразвлекаться, не прочь как-то поразвлечься, но и при этом не прочь, возможно, что-то организовать, так скажем. Опытный, опытный. Такой не мальчуган здесь. Даже если вот мальчуган, то вот не надо загадывать здесь Здесь такое не канает. Здесь опытный молодой человек, который молод душой, простой, обычный, даже порою парень. Просто не с рублевки, не знаю. <свят> <свят> не знаю. Геолокация не включена. Вот. <свят> ну так вот. А, расчетливый человек. <свят> расчетливый у вас человек, дорогие мои, немножечко за своей выгодой порою. Это вот смотрите: ну это такая крайняя степень, но она может проигрываться. Кто-то видит, как в одном сериале, кто-то видит горе у людей, а кто-то видит э, банкомат из людей. Поэтому, дорогие мои, может как-то вот именно банкомата видеть из многих вещей. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, но человек как-то распоряд... Я бы сказала, здесь распорягаться какими-то финансами возможно человек научился и не сразу. И здесь, если человек не умеет, то надо, в принципе, здесь учиться. Поэтому здесь обычный простой парень, который может много подарить, но при этом финансово денежные отношения это очень много значит и практически это какой-то символ успеха считает у вас молодой человек поэтому у молодого человека немножечко надо просто подразвить какие-то качества и все будет идти окей okay. это не критично здесь кто-то правда видит банкомат но это такая сильно худшая страна я бы не отв... я бы не сказала что здесь все Кого-то видят именно в виде каких-то цифр э, и счетов. Но большинство так именно думают. И большинство думают, что некоторая победа в жизни это как раз-таки какой-то залог успеха именно в денежном плане. И в какой-то финансовой независимости и пирамиде. То есть здесь немного такой простой бытовой парень, который в принципе есть какие-то свои знания жизни но я бы не сказал что здесь развитая духовность здесь вот именно практичность практичность но также у каждого человека здесь надо ее развивать то есть не здесь если если вы загадали бизнесмена то бизнесмен от прошел через какой-то немножечко ад если вы загадали которого человек который немножечко проходит по, по аду, с какой-то финансовой точки зрения, то он просто учится. Поэтому, но здесь достаточно серьезный такой партнер, да. Но ему мало все. То есть он стремится, конечно, быть больше, выше, не стоит на месте. И это, как некоторые, наверное, все таки плюс для многих людей здесь будет именно отыгрываться. То есть человек стремится, возможно, жить побольше. Либо человек просто стремится развиваться не только как именно в деньгах, но и как в бизнесе. Именно чисто себя развивать я бы здесь не вижу. Но какие-то такие мини-особенности практи практика, немножко жадности и немножко скорости, здесь присутствует но ну, вот ну, здесь простой простой человек который вот стремится к каким-то благам в своей жизни вот я бы сказала здесь так да, дорогие мои, и вот некоторое благо как раз-таки у него основано на том, что если человек добился многих высот, получил какой-то некоторый опыт, возможно, также себя недооценивает, здесь может проигрываться, но он считает это победой. Но вот это скорее победа и погоня за чем-то, это всегда является чем-то порой недостижимым для этого человека, что его немножко ввергает какой-то негатив и деструктив в жизни. То есть прям вот, я бы сказала, вот какой-то такой момент. То есть вот важный вот для человека человек вот то-то, то-то, то-то. Поэтому вот, короче, как-то так, дорогие мои. Простой обычный парень, но при этом стремится, стремится расширяться, либо, либо это познает, но вот победу вот, вот такую вот себе. В принципе, он этого к этому стремиться, такой независимости. <ролк> <ролк> ну, человек ваш любит, я бы сказала, в кое-каком таком степени обеспечивать даму, какую бы ни было. Семерка это это. некоторые организационные моменты в жизни у этого человека могут присутствовать. Да, человек может снабжать любых женщин, но, конечно же, не любит, чтобы женщина снабжалась за его счет. Это не очень сильно приятно молодому человеку в некотором таком случае. Ну, дурочек вот не любит э, в жизни. Наивных дурочек это не особо его тема. Поэтому здесь, здесь я так понимаю, Очень серьезных личностей мужчина будет выбирать очень серьезных, сильных с переоценками ценностей, возможно, сильнее, чем он. Но больше какой-то акцент и приоритет на каких-то таких женских архетипов у человека присутствует. Поэтому напоминаем, если что, э, да, если что, спонсоры могут дополнительно задавать некоторые вопросы. Вопросов Нету, поэтому давайте погнали далее. Вот такой, в принципе, молодой человек. Неплохо, я бы сказала. Вообще даже очень. Даже очень нормально. Простой и обычный человек. Поэтому давайте погнали далее. Здравствуйте, кто у нас загадал на женщину? А возможно, прикинь на себя. Какая она на самом деле? Какая она на самом деле? Какая она на самом деле? Вот это, вот это точно, точно это голова. О, ребиотушка семейная. Тяжело в учении, легко в бою. Любят держать все в своих рукавицах и рукавичках, у кого как. у, -у, -у, -у. Я, я не говорю, что кто-то маленький и кто-то большой. Но здесь может даже человек быть и маленьким, но с большими амбициями, прибольшущими, который может держать все в своем. Остании. Все на своих местах. А Человек-контроллер. А, да, женщина у нас контроллер с явно, выражен... с явно выраженным авторитетом. То есть женщина авторитетная везде. Либо женщина любит авторитет в семье. Я бы сказала, но ну если так, как у нас основывается, кто она на самом деле, да, и здесь бы я бы не сказала, что особо ластится это под мужика. Не особо ластится-то в отношениях, а вот какой-то такой кулачочек какой-то вот... Ой! Ударит и все. Да, женщина достаточно скрупулезная, но много на себя может завалить, просто вот как нефиг. Ну, ей же делать нечего порой, ей делать нечего, а заняться чем-то надо. Поэтому вот, достаточно немножечко безбашенности, немножечко такая игривость, у нее игривость, она лучезарная, привлекает, привлекает к себе внимание, какой бы внешности ни было. Такая вот заманушка маленькая. Такое, ну вот знаете, когда человек притягательно симпатичен, и вот эта женщина этим и вот может и даже и гордиться. Но некоторые об этом не гордятся, почему-то это даже тяжело для человека. Ну как-то как да, именно какая-то лучезарность и притягательность. Очень достаточно выносливая, кстати, у вас, да? вынос либо пахать на таких, а возможно пахать пахать по жизни. Поэтому я не исключаю. Да, но человек всегда все держит, любит под контролем, и везде главенствовать, везде быть в курсе событий, везде все спрашивать, и при этом этот человек, возможно, знает всегда практически саму первое каких-то жизненных вопросов, либо вопросах семейства, либо чужих каких-то семей. То есть это контроллеры достаточно... Я не вижу деспотии, но здесь манипуляторство. Я не исключаю в таком контексте. Порой, порой, вот знаешь, от случая к случаю такое манипуляторство бывает. Так, так у нее все вот, чего не спроси, она знает, что у нее где лежит, и она знает, кто у нее где находится. Куда деваться? куда деваться, но женщине само по себе так очень сильно тяжело. Возможно, с какими-то большими весовыми категориями, я не исключаю. Ну, женщине здесь достаточно тяжело. Возможно, как бы реализоваться в карьере, потому что здесь первая, на первом месте семья, я бы сказала. Сама человек деятельная, но ну, вот любит она контролировать, любит она вот я бы сказала: и быт, и контроль, и место, и авторитет чтобы ее признавали. Я бы сказала: Ее! Как бы здесь императрицы не было, а здесь император. А мы поспрашиваем про женщин, значит, мужские качества здесь есть. Поэтому, вот, дорогие мои, ну, как-то вот здесь, я так понимаю, человек может отдаваться чему-то одному. И при этом здесь всегда идет приоритет. Приоритет, то есть дамы всегда выбирают приоритет семью, я бы сказала, в свои возможности по, по, по, по возможностям. Свои возможности именно в какой-то работе, реализации, учения, по возможностям, как оно, в принципе,-то и будет. Поэтому у вас такой а, интересный, что же женщина, в принципе, интересная у нас дама-мадама. Вот, нрав... вот, вот, вот, вот как-то да. Но это дамы, мадамы, вот смотрите, сразу говорю, если кто загадывает на себя, но ну, сложно выбрать какой-то свой некоторый путь. Сложно, возможно, просто потому что рассматривают какие-то другие границы, а не какую-то профессию, если здесь профессии беда и сложности. Но здесь в любом случае могут, может как-то даваться тяжело какие-то учения, <связать> что-то выучить, куда-то продвинуться. Но тяжело. Это может, в принципе, даваться человечку вашему, либо кто здесь сам себя загадал. Если не узнаете своего портрета, дорогие мои, здесь, вот, здесь информация уже прописана до вашего выбора. Возможно, вы не знали с своей черти. Ну, интересно. Интересно, хорошая дама. Дома, да. Вот э -э, хорошая девочка. Я бы сказала, да. Вот здесь по этому варианту да. Если вы не помните. <режит> Ладно, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на розовый вариант? Розовый вариант. Кто он? Кто он? Вот. Кто он на самом деле? Кто он на самом деле? По мнению карты рода. Кто он на самом деле? Далеко пойти может этот человек. Ой. Жизнь — это не поле перепахать, человек об этом в курсе. Человек может быть тяжелое детство, тяжелая жизнь, переоценка ценностей, переоценка переосознаний. Все, и всего в этом плане духа. Это может присутствовать. Я бы не сказала фатализм, но фатализм какой-то некий присутствует приверженец какому-то определенному праву, мнению. На Растущий человеку надо постоянно расти, постоянно развиваться, постоянно что-то делать. Везде человек может быть везде. Но, возможно, и присутствует. Но я бы не сказала ну почему бы я бы прям? А, ну это тот человек, который как бы... А, ханжа. Здравствуй, ханжа. Ханжество может болеть человечек, поэтому... Либо человек может немножко претерпевать какие-либо изменения в его... Ну то есть человек всегда задумывается о глобальном, о высоком. Возможно, такие же и цели ставят, но ну, никакие-то не мелкие. Вот мелочь его какая-то рыбешка, да, ну, тьфу, не привлекает. А Что тут глобальное, высокое, ради чего можно идти, добиваться, что-то строить? Достаточно хорошая харизма, я бы не сказала, но это не... Я бы сказала, здесь наработка харизма. Здесь не всегда давалось что-то легко разговаривать, нет, не про этого человека. Но женщина должна быть, женщина должна быть, женщина присутствует, либо любимая женщина у мужчины есть, либо ценит, соответственно, материнство, мать и тому подобное. То есть здесь, вот я бы сказала, все хорошо, и именно с точки зрения мамы. Возможно, мама хорошая, либо маму ценит, либо маму очень бы сильно хотелось ценить. То есть вот какой-то, это я бы не сказала загон, но вот это очень важно. Тема, тема именно женщин, женщины, любимая, нелюбимая, все равно. Но я бы сказала, вот, вот здесь, да, ну посмотрите, как, как с мамой общается. Как с мамой общается. Не будет под маму подгонять под рамки? Ну, возможно. И, возможно, у кого-то из партнеров вы будет подгонять, как мама там сидела. Но не в этом суть. Личная жизнь этого человека очень сильно волнует. Очень сильно необходима и очень сильно нужна. Чтобы была женщина рядом, любимая. И при этом ну, человеку вот нравится именно какой-то приоритет. Приоритет. Да, то есть он с простой женщиной тут не будет. Девчонки, прям простые пять копеек ему не нравятся харизматичные заманушки всякие, вот, и, и вот этим мужчинам заманушки нравятся, чтобы женщина была, кстати, более-менее раскрепощенная и вот и заманивала человека прям в своей сети, а он как вот такой невинность, невинный рыцарь, немножко как-то женщина, чтобы она была оказалась больше хитрее, немножко обманчивее и вот немножко вот к себе, вот это прям вкусное такое для для, для именно вот здесь молодого человека вот такая замал заманушка влюбляться рано ну да может но здесь влюбляться рано сильно да есть такой момент либо сильно рано жизни начать так скажем взрослую давайте так ты тоже в принципе может проигрываться вот поэтому достаточно может легко достичь каких-то высот да, возможно, не сразу, а с какого-то... Ну, то есть не сразу тут человек достигнет каких-то высот через, через какую-то смертушку, возможно, через какое-то обнуление. Шел, шел, шел, потом надо бэк, назад и все, и пошел по другому пути, и тогда все пойдет. Но Здесь просто не, не сразу может даваться все человеку. Да, человек знает, возможно, как что-то развивать, но при этом даваться сразу, мне так кажется, что не с первого раза что-то дается человеку. Как может со второго? Ну, здесь обаятельный человек, конечно же. Ну, знает, как это что? В принципе, да. да. Вот. Не контроллер. Но любит это делать. Не контроллер. Но вот, вот как-то такое вот есть в нем. Это присутствует. Но это не особо ярко, возможно, выражено в некоторых людях хорошо. То есть некоторая контроль, некоторое наставничество, вот это вот, возможно, человек уходит от этого. То есть от контроля. Возможно, контроль в жизни особо ничего не дает этому человеку. Но здесь надо просто для человека очень важно развить какие-то именно партнерские отношения. Возможно, даже в бизнесе и в дружбе. И вот через это он может достичь всяких интересных результатов. Это ему интересно. И деньги принесет, и интересно. Но что-то контролировать человек, ну вот как-то, как-то, как-то не особо. Не особо. Может контроллер, но в меру. Давай так. Контролирует жизнь, но в меру. Не сильно прям ставит акцент на то, что он босс. Босс. Хьюго-босс. Ну терпения у кого-то вообще нет. Ну вообще нет у кого-то терпения. А спрашивает как... Так, если что, если работаете вместе, мне жалко <смех> некоторых тут людей, прям сразу. Ну, спрашивает прям сполна, даже больше, чтобы все все было, все прям. Чтобы не придраться, понимаешь? Вот чтобы не придраться. Человек любит все, чтобы как-то... Некий перфекционизм, Но здесь не особо он выражен, но здесь он может присутствовать в некоторых деталях, чем и занимается у вас человек, либо как хобби. Возможно, кстати, кто-то что-то вырезает по дереву, может, кто-то чем-то таким занимается, потому что здесь вот как-то хобби, я бы сказала, человеку очень сильно вот, даже необходимо, чтобы отключиться и перевестись на какие-то другие вещи. Возможно, хобби — это его и работа, в принципе. Поэтому... Ну, да, какой-то вот легок на помине. Вот этот человек легок на помине. Возможно, не сразу, не с первого раза. Надо вот долбиться не сразу. И как-то дверь не откроется. Ну а так прям даже очень, даже даже очень даже здорово. Добрый, добрый день. Поэтому хороший молодой человек. Неплохенько, интересненько, приятненько, ладненько. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, здравствуйте. А, дальше, здравствуйте. Кто у нас? Кто? А, а кто она на самом деле? Кто здесь загадал на женщину? Здравствуйте. Кто она на самом деле? Кто она на самом деле? Вот. Гений. Гений сыска. Причем переживательно. Гений и сыска. Ой, а куда же завести могут мысли? Могут мысли очень много. Куда заводить этого, эту молодую даму? Очень куда. Главное, только в правильное русло, а там, а там разберемся. <с> а, я вам сказала, здесь такие дамы у нас. Без веселья никуда. Без, без, без девчонок без веселья никуда. Так, а что у нас здесь? Финансы важны. Без финансов, либо финансового такого независимого молодого человека, ну, здесь сложно. Сложно. Хотелось бы, конечно, бы сильного, независимого, финансово устойчивого молодого человека. С каким-то бродягом. Вот давайте так. смелому в рай шалаше, да? Это не про них. Они здесь знают, чем рай и шалаш отличаются. Красивые, хорошие выдумщицы, либо очень сильно правдивые дамы, да, правдивые, и я бы сказала, то есть некоторая суета в этих дамах, но докапываться до сути их силы, да, юристы, адвокаты, какие-то праведные люди здесь, человеки, ну то есть здесь вот любят какую-то правду, не любят и какой-то лжи, зачем она нужна, во благо, да? Не, сами что-то плести. Ну, сами плести они могут, но я бы не сказала, что даже все. Творческие личности. Здесь творчество очень хорошо развито, в принципе. Какое-то такое творческое мышление. Упорные. Но здесь это, как сказать, там сейчас э -э занимаются, когда вот подолгу, в принципе, можно заниматься одним делом. Здесь люди могут именно это такое слово-то, блин, забыл, забыл его. Дополните. Да не пропустил. Ничего страшного. Значит, это не ваше. Если кто-то здесь что-то пропустил. Ну, обычно такие дамы всегда любят семьи. Что у нас еще вот здесь? Ну, эти дамы не любят, когда давят на них. Ни в коем разе. Это прям категорически запрещено. Это не нравится, это беспокоит. Это прям... Ну, то есть, как-то какое-то некоторое давление. Здесь это не очень сильно приятно. Давайте так. Может с такими, в принципе, контактировать, но это достаточно проблематично. То есть с жаркими, пылкими парнями кому-то здесь реально сложно. И потому что они жареные, пылкие, как вот. Жаркие, пыл, пылкие, страстные, любвеобильные. Здесь вот самые-самые тут женщины у нас присутствуют. А, возможно, с некоторой долькой и немножечко ярости присутствуют. Кто как контролирует свои эмоции, кто здесь как научен, кто здесь как гораздо. Поэтому, дорогие мои, да. Ну, вот, обеспокоенная и вечно любознательная, здесь хорошая, вечно-вечно. Надо чем-то вот как-то совершенствоваться, куда-то идти. Вечно чем -то заниматься, да. В принципе, такие женщины могут открывать какие-то свои дела. Я не думаю, что всем это подвластно, но некоторые дамы могут заниматься и семейными какими-то вещами, и также одновременно, да. Но самореализоваться человеку можно. Здесь очень даже в хорошем, в принципе, э... здесь надо прям сильно только упор, акцент сделать. На самореализации. Да, и главное, чтобы вы знали, куда вы идете, если вы на себя загадываете. Ну, в, в ее семье, в ее сила. Это, соответственно, ее спокойствие, ее сила. Давайте так. Но когда семья не в спокойствии, тогда это пополнейшая катастрофа. <смех> катастрофа. Но человек, понимаете, человек любит, когда все э, спокойно, все нормально. Когда где-то все что-то происходит, то все. То все, пиши пропало. Значит, люди умеют справляться с какими-то такими эмоциональными подъемами, срывами. Возможно, даже тут и происходит какой-то не, некий гнев, либо сквернословия. Не все. <смех> не все но ну, многие. Но с некоторыми такими жаркими пылкими, стра... страстными мужчинами, женщина, возможно, некоторые женщины с такими были, либо такие доставляют много неудобств и каких-то вот не особо приятностей. Возможно, ищут для себя что-то интересное. Но я бы сказала, женщина достаточно растущая везде и всюду. Нравится все самое интересное, вкусное в жизни и старается этого ничего не упускать. Возможно, здесь и были разводы у кого-то. Я не исключаю. Возможно, здесь и кто-то с кем-то работал из мужчин. Но тоже не исключаю, что какой-то здесь фиаско по поводу мужчин, по поводу денег и по поводу пути попробовать. Здесь фиаско, братан. У кого-то из дам тут ну, было. Возможно, несостоятельный молодой человек просто рядом. Тоже может происходить, но я бы не сказал, что здесь у всех. Такой, на отшибе. Но достаточно изощренная дама из всего может найти какую-то изюминку. Либо, либо да. Из-за всего. Из-за всякого, из-за всего. Очень сильно правдивые такие дамы. также. Но если в фантазиях не броют, то правдивые. Во. Такие у нас интересные дамы втором варианте. А, правда, здорово, классно, замечательно, я бы сказала. Какие у нас прям личности. Куда деваться-то? Ну, короче, как-то так. Давайте, я думаю, будем идти дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас третий вариант? Кто он на самом деле? кто он на самом деле. Еще раз говорю, если кто-то что-то пропустил на стриме, и если спонсоры есть, могут дополнительно задавать вопросы. Я вам здесь помню. Кто он на самом деле? Давайте, кто он? Он, загадывай мужчин. На самом деле, это точно. Это точно не как иначе. Побогаче, поуютнее, послаще ищет человек в своей жизни. По Бугаче, поуютнее послаще. Что у нас тут происходит? Какие-то мужчины, какие дополнительные женщины, люди, люди и фиаско. Люди, люди, люди, люди, занимающиеся, возможно, кто-то, кто-то, давайте так, кто-то, занимающийся чисто физическим трудом, и человеку это нравится. Я не говорю, что все, но кто-то. Что-то не пойму. Это может это в плюсы, либо это в минус. Это что такое сейчас? Здесь очень много людей. Здесь очень много компанейства, но никуда-никуда ничего не приходящее. Возможно, с некоторыми людьми просто одержит какую-то дистанцию в своей жизни. Я не удивляюсь, что это женатый молодой человек. Либо есть, про... либо есть женщина. Либо есть просто там мама с папой. Я не исключаю. Достаточно терпеливая личность, что у нас здесь? богаче, покруче, послаще. Дорогие мои, вот здесь может быть такое, что человек стремится за всем всяким вкусным, но немножко может не ценить то, что присутствует. Не у всех, не все такие такого приоритета, но есть такие тут молодые люди. Если люди тут ценят, то они ценят прям как самое последнее, как самое вкусное ты моя в моей жизни, но есть такие, что в принципе а там красивше, а там лучше, а там краше и никак иначе вот смотрите ну вот как-то в погоне за ценностями в погоне за каким-то неуловимым зачем-то интересном жизни присутствует в жизни человека возможно какие-то связи не доводили до каких-то нормальных финансовых либо нормальных деятельных отношений в финансовом плане, в компанейском плане, и в плане какого-то сотрудничества, возможно, просто именно а, не получалось с женщинами нормально ладить. Ну, такие люди в погоне за всяким. Ищут лично свой путь, да, не, не исключаю физический труд. а Либо тот труд, который очень сильно тяжелый, полностью брать его чисто на себя. А женщины важны в жизни человека. Это вообще как бы бесспорно. Я не спорю. Возможно, уже присутствует в жизни человека. Кто-то здесь и Скорпион, может быть. Ладно, не в этом соль. Не в этом соль, не в этом соль. Ну, человек успокойнее, когда у него именно финансовая независимость, именно финансы, именно все у него в нормальном благосостоянии, он ни зачем не погонится, если у него все нормально в жизни. Когда у этого человека ничего и что-то есть ненормально, человек может погнаться, но потерпеть может большой этом. Похоже, прям копия практически первого. Но человек сам ищет здесь, возможно, также свой некоторый путь в жизни. Возможно, кто-то ему подсказал, либо кто-то как-то настаивает на каком-то пути в жизни. Я не удивлюсь, что это... Свя... Человек, кстати, у этого человека очень много людей рядом. Здесь если вы одинокого человека загадали, то значит когда-то были очень много людей. Возможно, просто э, со, многими же, э, со многими у вас мужчина очень сильно общается. Здесь именно отличает его от другого человека, что там простой, а вот здесь человек больше основанный на каких-то связях, что есть с кем-то связь, что есть с кем-то общение, есть где у кого-то что-то сказать, что-то спросить и тому подобное. Но финансы это, конечно, очень важно для человека, как и у первого варианта. Но какое-то некое благосостояние, фундамент человек может заложить. Это в его силах. Очень даже в его. То есть я бы сказала, что он не рисковый, но рисками может заниматься. Но у него должны быть семья, дети обязательно. Он обязательно должен жениться либо иметь кого-то близкого, рядом человека. А это его все основание, соли, суть. Всех денег не заработаешь. Вот этот человек, если поймет раньше, то это будет очень хорошо. Если не поймет, то это будет очень сильно поймет попозже. Поэтому, дорогие мои, это вот брак, институт брака семьи, и это обязано здесь быть, и никак иначе, прямо в каком-либо возрасте, либо в определенном, потому это надо человеку, это необходимо, это как некоторая основа для каких-либо действий, а все остальное нарастется, все остальное срастется. Возможно, тут женатый человек. Возможно, тут именно который стремится к браку, именно стремится к хорошим идеальным отношениям, потому что здесь ценящие семью. Да, это очень сильно важна здесь женщина и в принципе не глупая, а умная, определенная и хозяйка. То есть и сама женщина должна быть роскошна Он выбирает таких роскошных женщин Красиво одевающихся И это очень это очень, очень необходимо этому человеку Чтобы была вот все какая-то она роскошная Для него Если это роскошная, то у тебя вообще париться нечем Если не роскошная Ну смотри Ну смотри, ну смотри. Поэтому вот дорогие мои Вот как-то так Как-то так но здесь есть риски. Здесь есть риски, либо рисковая работа, либо на риски может пойти в финансовом плане, либо в какую-то ну, с финансами может в принципе, иметь. Ну, может на бирже, может в принципе, да, быть. Я не исключаю, либо как-то с финансами как-то вот как рисковатенько общаться. Я не исключаю. Вот такой у вас какой-то такой интересный молодой, здесь молодого человека загадали. В принципе, похожи, но одновременно какие-то связи везде, связи какие-то прям вообще. Люди, человеки, женщины, мужчины другие женщины. Ну, кто-то тут вообще, но ну, здесь много. Ну, может, в, в органах работе, я не исключаю такой момент. Но мозгами, головой, думаю, человек, в принципе, умеет, работает, практикует. Мозговая деятельность, либо та деятельность, которая очень сильно тяжелая. Может быть и то, и другое, все в одном контексте. Поэтому давайте дальше. Интересно, молодой человек, давайте, давайте. Спасибо вам. И погнали далее. Кто? Здравствуйте, кто выбрал? Кто она на самом деле именно загадала на женщину? Кто она на самом деле? Простая да не простая. Золотая золотая здесь женщина. Женщина, могучий, конец тая туч. Туч, туч, Могучий. Так. Что у нас здесь как-то сложно, либо не сложно, что у нас достаточно нетерпеливая личность. Отлично. Ну и В, перепалку, в словесную перепалку логичнее с этой женщиной не вступать ни в коем случае. Ну, как-то вот, как вот она знает, какие слова надо сделать так или иначе, чтобы сделать либо кого-то больно, либо кому-то очень даже хорошо. Здесь мастер своего слова, либо, в принципе, языка. Возможно, языковые какие-то вещи тут тоже может присутствовать. Ну, знает либо языки, либо как-то изучается, занимается этим. Но здесь очень может исквернословить, может очень сильно обидно говорить, что просто «мама, не горюй». Поэтому достаточно есть некоторое, так я скажу, потерпение, но здесь эмоции. Очень много-много эмоций. Я бы сказала, здесь человек, который может, умеет себя и любит подавать всем. То есть человек здесь в форме, человек, возможно, также следит за собой, потому что здесь личность достаточно следящая за образом, за словами, за тем, что она делает. Потому что вот некоторая какая-то вот, э, грубое, грубое слово, а по-другому я просто подобрать не могу, некоторая... Показушничество – это вот необходимо. Вот как-то показать, как-то продемонстрировать, как-то вот так вот. Это как пофотка целого Вот. Есть терпение, я не исключаю. Также похоже, как на да? другой вариант. Но здесь более радушное. Ну, то есть, раду... Не радужное, а... Я... Сейчас как-то приятно и легко с ней общаться. Возможно, о некоторых думах думает просто, просто загляньте. Но э, всегда женщина какие-то мысли всегда про себя э, все время проворачивает, прокручивает. Семья очень сильно семейность у нее большая. То есть семейность им в, э, в плане, в плане, в плане, в плане, в плане, в плане. И есть, если женщина сильно карьеристка же, а семейность, семейные ценности могут доставлять какие-то дискомфорты, если сильно карьеристка. То есть здесь, если да, если здесь убегает, уходит, если здесь командировки, то здесь семья некоторое такое беспокойство может создавать. Женщине также надо все знать, но ну, очень сильно развитая, умная. Может, философ, либо философские мысли происходят о философском камне. Я здесь не исключаю. Радушная, ну, ну не. не. Кто-то здесь умеет принимать в свой дом, а кто-то здесь особо этому не делает акцент. Я бы сказала и так, и так. Возможно, не такая прям сильная хозяйка, прям все, прям, не знаю, пирогов 10-30 к вашим ногам. Здесь хороший собеседник. Здесь приятно хороший собеседник, который умеет показать себя. Умеет показать себя с доброй точки зрения и более глубокой. Если это необходимо этому человеку. Манипулятор, кстати, да, я забыла сказать. Самая первая карта. Здесь есть такой момент манипулятора. Либо вы также может психолога, Почему бы, собственно, и нет. Поэтому ну, я и сказала, что человек может, словом, очень сильно кого-то обидеть. А очень может даже окрылить. Возможно, мастер, мастер русского языка здесь тоже может происходить. Либо какого-то другого. То есть постоянно какие-то думы о высоком а высоком. Ну э, любит, я бы сказала, флирт, теплое общение, теплые гла глаза, ласки и тому подобное. Вот больше, я бы сказала, да, какой-то философ по жизни, но и при этом ласковый человек сам в себе, э, в некотором даже семье, то есть ласковый с семейными ценностями либо сам по себе. Поэтому э, возможно, просто вырос в ласке, в любви, в заботе э, некоторых людей. Тоже можно, в принципе, так сказать. Я бы не сказала, что здесь все, потому что здесь есть какое-то недоверие. даже в, Иногда даже по... человек сомневается. Человек сомневается, возможно, в своих способностях, в своих талантах по порою. Ч да, человек очень может сомневаться об этом. А, поэтому а, здесь нету такого упора, и всегда акцента, что человек что-то знает. Есть какие-то, всегда присутствуют некоторые сомнения, дабы исследовать для себя что-то самое интересное. То есть здесь вот даже если человек будет сохранять больше всегда нейтралитет, либо ну, не особо переходить на какую-то сторону зла и пользоваться какими-то печеньками. Поэтому вот здесь вот короче как-то так. Давайте дальше. Спасибо вам. И погнали далее. Здравствуйте. Кто у нас загадал на четвертый вариант? Даму? Даму. Даму нет. Мужчина. Мужчину. Здравствуйте. Кто на, на мужчину? Дама. А то мне даму и даму. На мужчину. Здравствуйте. Кто загадал на четвертую? Мужчина? Мужчина. Мужчина, мужчина, мужчина. Кто? Там? Страсти Христовы, <laughs> честно. Либо разыгрывает, либо драма драматург, но страсти Христовы только в путь. А, сложно с человеком, если вы вместе, то это ваш человек. А, правда, сложно очень сильно. Если вы с человеком в браке, значит вы такой же нелегкий человек. А, потому что здесь вот есть такое... Ну, есть здесь, может, какие-то и пахнуть какими-то зависимостями, депрессухами и тому подобное, я не исключаю. Но человек как будто драма. Скептик, да. Скептик, да. Может какие-то просто недовольства высказывать, каким-то будет немножечко раздражительным. Возможно, под подкаблучник могут. Здесь могут быть подкаблучники чистейшей ди дикой воды, дикой чистейшей воды. Да. Простите, если мужчина сам на себя закадал, вы мне, пожалуйста, простите, но такое может быть. У кого-то здесь сильные, очень сильные матери, либо сильные женские какие-то такие вещи, что в принципе может либо отражаться на вашем настроении. Я не вижу здесь плаксивости, либо каких-то таких эмоций, но здесь человек может подвергаться каким-то эмоциям, либо эмоциям со стороны каких-то дам-мадам. Ну, то есть, немножко деструктивизмом, прям вообще, ну, как-то пессимизмом попахивает дичайше. Человек может, кстати, быть трудоголиком. Очень-очень большим трудоголиком. Может, не все. Почему не все? Я отвечу. потому что надо к своей мечте э -э -э, своими культябками-то делать, <смех> культябками-то проходить. Что-то у меня как-то прям да. Ну то есть э -э, у человека сложности, когда он не знает, что, к чему он идет. Вот, -вот тогда вообще полная не может и на то, и на эту работу попасть, но ничего не знать. И как-то все вот как каким-то конфликтом попахивает. А здесь надо четко понимать, четко осознавать вот прям сразу, с первых моментов, зачем, что и почему. Если человек это не знает, человек попадает и делает эмо... как-то эмоциональные вещи, а здесь может человек просто эмоционально развернуться уйти, захлопнуть отношения, прийти к отношениям и тому подобное. Вот здесь это такой человек может. И это может его немножечко подгубливать. Давайте так. Либо посещать, либо вот как-то. Как Сложно. Печально. Печально сложно. То есть надо здесь прям сразу как-то определяться с человеку, куда надо что идти, какую-то инструкцию по жизни, прям надо, чтобы он прочел. Сильно может быть озабоченный, очень может быть сосредоточенный на определенном каком-то деле. Очень сильно сильнее это выражено, чем вот у всех остальных вариантов. Ну, может, в принципе, большой такой объем на работу выполнять, что-то делать, быть выносливым, в принципе. Ну да, здесь прям вот какие-то правила жизни необходимы человеку, чтобы дальше двигаться, да. То есть человек может просто либо как-то попасть именно уже, ну... Я бы не сказала, выращенный в какой-то диспотии, но это такое здесь может происходить, либо как-то кого-то потерять, возможно, из-за близлежащих девушек, женщин. И что, в принципе, это может приводить человека в диспотию полную. Человеку всегда надо что-то, вот, как вот морковку. Только некоторые будут двигаться, а некоторые. Вот, вот здесь у мужчина, если морковка будет двигаться и только в путь. Возможно, человеку нужно именно женское управление, либо, правда ну, правда, подкаблучник такой тоже может проигрываться. Вот, и как-то я все очень сильно негативно говорю. Ну, о, такие люди, они очень продуктивные. Поэтому вот очень-очень вот продуктивные вот такие люди. Крутить, мутить, что-то делать, замышлять, что-то это вообще, это вот этого человеку это необходимо. То есть что-то, что-то крутить, что-то постоянно в руках, что-то что делать. Надо иметь какой-то смысл в жизни, потому что ну, тако, в таком сочетании, что в принципе... Mm -hmm. Mm -hmm надо, надо какие-то правила жизни либо какую-то духовность либо уроки это человеку необходимо в жизни чтобы быть именно выйти возможно из какого-то неприятной ситуации в жизни либо неприятная дама которая может главенствовать М -м в принципе но они такие мужчины очень сильно продуктивны очень сильно выносливые дичайше продуктивные выносливые и вот деятельные такие деятельные да молодые люди могут быть деятельными. Надо, чтобы постоянно огонь горел в груди, в мозгах, везде, везде, везде и всюду, потому что иначе, иначе провал, иначе беда, иначе, иначе все плохо. Поэтому вот как-то, как-то, как-то я бы сказала сразу, я сразу сказала, сложно, очень сложно, если вы вместе, значит вы вместе, значит вам и стоит быть вместе. Я бы сказала, что не каждый, возможно, все-таки пойдет как-то под этого человека, либо не каждый будет с ним видеться, встречаться. Да. Что-то как-то как как тяжело. Как-то только один негатив сплошной. Ну, только вот по работе прям. Вот самая идеальная рабочая сила. Вот, вот, вот этот вариант. Идеальные работники, идеальные могут быть и бизнесмены, но... Но я, насчет бизнесменства я бы еще и подумала. Здесь особо он не выражен и не особо здесь сказано. Возможно, здесь кто-то и лапу сосет. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. Что-то как-то негативненько, как-то прям все... Печально. Ладно, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на даму четвертую даму, четвертую даму, даму, даму, даму, даму, даму, даму. все гении-манипуляторы. Ой, жесткость, ой, жесткость. Какая же может быть женская жесткость? Вот это самая жесткая всех, дам, мадам. Самая сильная строгость, возможно, справедливость, непреклонность. Это дама, мадам, мадам. Очень непреклонна. Жесткая, непреклонная женщина. И кому хорошо, кому нехорошо. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, все. Не надо там не цепляться. Может проигрываться сильная конфликтность и также... Это прям какой-то плохой настрой, узнаешь. Попахивает плохим настроем же. Сейчас, Катенька, мы с вами поговорим, о ответим. Очень сильно тяжело найти молодого человека в жизни. Возможно, также человек берет на себя все. Человек любит быть боссом в своей жизни, контролировать свою жизнь бесконтрольная вообще. С ней, я так понимаю, только партнерство. И то я даже и партнерство особо не увидела. Возможно, кто-то нашел, а кто-то не нашел. О, достаточно также личность у нас немного недоверчива в плане мужчин. Заработка, денег, труда. Спрашивает, я так понимаю, со всех всего по-всякому, да? Спыльчивость непреклонна. Ни в каких рамках. Как наш судья. Обложка, да? Возможно, обложка. Я не исключаю. Так, кто-то здесь и замахивается, битьем может заниматься, и бить, и махаться это очень это очень может быть гневы. Всякий негативчик это вот здесь скопился. Возможно, какая-то некая строгость, а некоторые накопленные какие-то гневы. Ну, человек может как-то демонстрировать злобу, агрессию, полную. Это другая сторона Луны. Другая, другая сторона Луны, которая полностью перекрывает все какие-то положительные качества Во, вообще, вопреки. да. Поэтому, дорогие мои, ну, давайте так, от хорошей жизни такие собаки, если воют, то воет очень сильно и жучаше. Если вы женщина достаточно строгую, достаточно не некомплексованную, достаточно строгую, с какими-то некоторыми суждениями, правилами, и человек не выражает какой-то конфликтность, то, конфликт, то в, человек, в человеческой жизни, поверьте, все хорошо. Но если какой-то такой беспредел, и беспредел это выливается наружу, то это простите, это ужас, это кошмар. То есть в жизни человека женщина достаточно раненая, женщина достаточно прям внутренняя чем-то убито, какими-то катастрофами в жизни, с ребенком, с детьми, может быть, связано с родными, с мужчиной, разрывы, и это ужасно. От плохой жизни такие девушки не будут выйти, не будут чего-то говорить. Они будут создавать больше покерфейс, если у них все хорошо. А, да. Достаточно логики прям сильно, мечей перебор порою. Что в принципе может как-то и провоцировать какие-то неприятные вещи и последствия по итогу для окружающих, для молодых людей, либо для детей. Поэтому вот как-то прям сложно, больно, неприятно кому-то здесь по этому варианту. Этот вариант полностью прям собирает все негативно, что может присутствовать. Возможно, чисто просто, что сама по себе личность, да, просто сухая, не совсем ничем не пахнет. Да, здесь есть некоторая сухость, если вы загадывали какую-то начальницу, да. Начальница, сухость есть и сложности есть. Много мечей, много мечей, много жезлов порой неуместно. Пентаклей, чаш нету вообще. Вот так. Поэтому вот как-то так, как-то вот такие бронебойцы. Вот бронебойцы бронированная женщина, я бы сказала, в броне. Сильный-сильный. Поэтому вот я бы сказала, вот здесь у нас такие дамы. Мужчина, если нравится, бери не стесняйся. Бери, не стесняйся. Серх, всех всех раздарим. раздарим. Ладно, спасибо, за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментарии, жмите на колокольчик, дабы не пропустить следующее видео. Если что, если хотите знать немножечко о картах чуть больше, то переходите на бусти. Там много чего интересного. Поэтому спасибо вам за то, что досмотрели, и желаю вам всего самого лучшего, и пока-пока!